друзья вы на канале samsung просто дорогие друзья с таким приложением сегодня хочу вас познакомить вот это вот что значит это приложение делает про версия вам будет доступна в описании видео ссылочка google диск, сможете скачать либо э, в telegram канале тоже ссылочка в описании видео что значит оно делает запускаем с вами и поехали добро пожаловать в go fighting да привет я проведу вас шаг за шагом к интервальному голоданию что значит интервальное? Это значит правильное голодание. Вы здесь так, я пробовал голодать раньше, я очень хорошо разбираюсь, я не разбираюсь. Я новичок, да, допустим. Что это значит? Потому что голодовать нужно даже уметь, да, худеть с умом, так скажем. Почему? Потому что если вы начинаете резко голодовать, вы потом также резко, обратно наберете свой вес, который был, а то и больше. Поверьте мне, знаю на личном опыте. Теперь, хочу похудеть, получение энергии, будьте здоровы или хорошего сна. Хочу похудеть. Я вот хочу похудеть. Нажимаю далее. И теперь э, пишу свой возраст. Так, я родился 7 мая 1974 года. Все, вот так. Дальше, мужчина. У меня, значит, рост 167. 167. А вес у меня, дорогие друзья, вес у меня просто бомбический, 94 кг. Нажимаю далее. Теперь, смотрите, текущий мне надо сбросить, дорогие друзья, 33. А, нет, вообще здесь он показывает килограммы, да? Здесь он показывает, сколько у меня, короче, неправильного веса. И нужен мне вес от 52 до 67 килограмм. Вот прикиньте, сколько мне сбросить на 33,7 килограмма, да? Все, здесь что у нас показывает, какой у меня должен быть в принципе вес, дорогие друзья. Либо 52 или 67 килограмм. Поэтому, мама дорогая, сбрасывать и сбрасывать. Дальше сбрасывать легко, это 54 недели. 54 недели, это что у нас получается? Так, выбираем, как вы хотите. Быстро, медленно, я думаю, что все-таки обычно. 27 недель, два раза меньше, чем здесь, да? И нажимаем далее. Теперь текущий вес. 60, ой, 94. И мне нужно дойти до веса 67 килограмм. Если обычно, это 67, ой, 27 недель, 1 килограмм в неделю. Это нормально. И теперь нажимаем получить свой план. Мы готовим ваш личный план. План готов. И теперь запустить план и поехали. Запустить план. Станьте успешным, достигайте там, возможностей. Там, пожалуйста, т.д. т.п. Короче, все сделали и поехали. У меня... Премиум-версия. Так, установить время. Начало не сегодня, а мы установим время завтра. И время поставим. Время поставим, наверное, с 8 утра. Все, с завтрашнего дня я начинаю. Напомнить, когда голодание начинается автоматически. Напомнить мне. Все. Напомнить, следующее голодание начнется через... И поехали. Все. Дальше оно начнется и здесь будут даны мне, какие мне нужно исполнять действия, чтобы поголодать. Подготовка перед голоданием. Ешьте фрукты и овощи, не допускайте обезжир... обезвоживания, изучите пост. Все, короче, будем пробовать, когда пройдет 27 недель, у меня лично сообщу вам, как все прошло и похудел ли я. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung, просто подписывайтесь на канал, делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео будет для вас полезны. не забудьте нажать на колокольчик.